с вами и мы рады что э, и знаем что все здесь встретились не случайно и, и все здесь и, и представители многих национальностей и видим как наш э, наш отец наши объединяет нас для общего служения чтобы э, Любовь его наполняла сердца во всех во всех регионах, во всех странах и во всех среди всех народов. Аминь. Амин. Всем здравствуйте. Мы с Украины с Киева приехали сюда к вам. Это просто Бог так действует неимоверным. Меня зовут Надежда. Я когда слышу песни, которые говорят «Господь, наша надежда», моя душа ликует. и Это просто Господь нас привел сюда. Мы приехали в Кранево служить, здесь открывать мессианскую общину. И очень приятно слушать, когда вы говорите о о машинах». Вот, и это просто бальзам на душу, mm -hmm. вот, и ä, просто так случилось, что мы приехали э, и нас, мы оформляли э, картку темчасового захиста, закрыла, здесь для украинцев есть, помогает, слава Богу, очень благодарны Болгарии, вот, оформили и нас определили в отель «Аквалайф». А потом оказывается, что вы приехали, приехали с Трехдзиасом именно в этот отель. Хотя я не знала вообще об этом семинаре, конференции. Я услышала первый раз от Николая, который пошел к вам и вас благословлял там роновым благословением. Вот. И мы хотим тоже вас благословить роновым благословением. Спасибо вам большое за гостеприимство. И нам очень приятно то, что здесь Болгария открывает двери для верующих и а, в крайнего в этой после вас о, особенно действует дух святой люди приходят на эрив шабаты мы там проводим мы проводим еврейские танцы и психологическую помощь еще надаем потому что очень нужно людей поддерживать психологически я психолог за образованием по образованию того я Uh, помогаю этим служениям. И сейчас тогда мы вас благословим. Нет, сейчас мы шма Израиль, споем. Давай, шма Израиль. А потом благословим. Uh -huh. Баруна. Шма-Израэль, Аданай-Логейну, Аданай-Ехат, Бару-Хшем-Кивот, Малхуто Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единый есть. Благословено имя Его, через славное царство во век. Аминь. И да, слава нашему Господу, слава нашему Спасителю Ишуа Машеху, Ишуа Мессии, Иисусу Христу, за то, что Он а, даровал нам это спасение, что мы а, идем верной дорогой, когда мы слушаем голос Ишуа. И я желаю всем слышать голос нашего а, Нашего Спасителя среди других голосов, потому что мы как овечки послушные, он наш пастух, который ведет нас дорогой истины, дорогой спасения к в небесный Иерушалайм. Так говорил Господь, говорил Моше, так благословлять сынов Израиля и дочек Израиля. Молитва Аарона. «Еврехеха донай вешмереха, яера донай панавалеха вихунеха, иса донай панавалеха виясем леха шалом. Да благословит вас всех Господь и сохранит вас. Да обратит на вас Господь светлое лицо свое и помилует вас. Да презрит на вас Господь светлое лицо свое и подарит вам свой Божий мир, свой Божий шалом, свое божественное здоровье и исцеление. Бешем, Ишуах, Амашеах. Амэн. Аллилуйя. Слава Господу.